Добрый день. Дмитрий, здравствуйте. Роман, да, да. да. Вот, значит, у нас, как обычно, Роман Киселев, кандидат экономических наук, координатор НОД, автор закона о Центральном банке о главных поправках. Город Орел. Дмитрий Пригун, Республика Беларусь, город Витебск, лукер вот, ну, Советский Союз, так скажем. А, да, да, я вот специально одеваю, так сказать, нет, чтобы, нет. да, чтобы нет. как раз по теме. Ну, думал, куда ее применить, как раз вот, вот, вот хороший способ, вернее, хорошая тема. Так, значит, ну, у меня такой первый вопросик про Беларусь. Ну, такой больше немножко такой, может, экономический такой тут вот по поводу вот этой вот всей вот этой системы, вот по поводу, ну, как мне вот кажется, что это вот по теме, наверное, вот в плане, что вот идет такая вот как система вот ограбления народа через всякие вот а, определенные законы. Вот, и, вот. и вот у нас такие, ну, не знаю, слышали, вы не слышали, вот у нас а, вот, с 2014 -го года вот был принят такой а, закон туньядства. Если человек не работает, а, он платит слышал? налог. Да, в 2014 году. Уничтожили все предприятия, ну большинство, лю, тысячи людей остались без работ и принимают этот, причем этот, э, налог, этот закон, приним, не закон, а вот этот вот, да, вот по, по поводу тунеядства, принимают за год до того, как уничтожают все предприятия. Ну уже так умышленно было сделано, тут понятно. Так вот, такое вот как тунеядство, дорожный сбор у нас, вот это же тоже все с 2014 -го года резко пошло но ФСЗН вот для ИПшников, причем работаешь, не работаешь, ты должен его платить, нету работы, должен и обязан его платить, не, не заплатишь, значит, суды, там, все, там, без разговоров, там. ну и всяческие пенсионные реформы, это, дополнительные поборы в жировках, вот, просто выросли в разы, вот, просто в течение полугода, в десятки раз, там, я имею в виду всякие вода, электричество, просто вот в десять раз все это повыросло. Вот. Ну, я уже не говорю про ставку рефинансирования, которая просто там при такой ставке рефинансирования никакой, никакой бизнес просто нереально содержать. Вот. Вот. Ну, да. то есть у людей вгоняют как бы в такую долговую яму. Вот. Ну, как бы есть такая версия, что значит, МВФ, МВФ дает, значит, кредиты странам государствам, вот. и э, под определенные условия в том числе вот есть такие условия пенсионная реформа понижение жизненного уровня э, там, повышение коммуналки все такое вот, вот как, как вы думаете вот это э, ну понятно что это скорее всего конечная цель просто ну, людей вогнать э, в финансовую такую вот кабалу да, чтобы естественно люди взбунтовались, и так сказать ну Конечный результат это вот то, что сейчас мы наблюдаем, всяческие там тапочные революции, или что, так сказать, подготавливают людей за вот этот вот период времени, какой-то определенный. Вот. Ну вот ну, как, как, как вот вы думаете, вот для, это, для этого вот это все придумано, было создано? Или же может быть еще что-то есть какое-то, вот что-то дополнительное вот к этому? Ну не просто же так же, что вот государство, а, а на президента вокатит бочки. Вот он там за тунеярство у нас... У нас работы нет, а он деньги поборы. Ну, все на президента, как обычно, катят бочки. Президент и министр а, Окружение его, так сказать. Вот. Ну а как вот вы думаете? Ну, э, вот это э, все-таки э, как бы вот какой-то инструмент такой. То есть через вот эти вот все вот э, сложности людей вгоняют. Смотри, Дмитрий. В... Да, смотри, Дмитрий. Вот, э, может быть, в школе вы застали еще там в советской школе, э, проходили там всякие административно экономические образования. Вот условно там был такой камско ачинский территориальный комплекс, КАТЭК. Бралась какая-то территория, ну, неважно, была mm -hmm. территория Советского Союза, и там прописывались экономические связи, выгодные. Там считался межотростевой баланс, mm -hmm. то есть конкурентные преимущества каких-то определенных территорий. Все это связывалось воедино, завязывалось в единую логистику. Вот вы представляете, там Белоруссию и Украину оторвали от России, мы были один большой äh, территориально-экономический комплекс прежде всего. И от разрывов связей ну, не могут не страдать там, ни вы, ни мы. Вот. Ну, в связи с тем, что у нас все-таки там энергоресурсов по побольше, ну, как бы мы там, понятно, чуть лучше, чуть это микроскопически. <крас removable> вот, а Минск, естественно, там, и Украина. На находится в зоне э, дефицита энергоресурсов. Ну, вот. да. и, ну, ну, ну, ну, сейчас, конечно, какие-то цены упали там, на 3-4 месяца. Сейчас они опять вернутся, и все это пойдет перекос. Мы должны быть единой системой. Это абсолютно э, вот, любому... б... да, да, да. Потому что э, ну, все под это затачивалось и создавалось. Ну и я уже даже не говорю, что про, там какой-то про нашу эмоциональную близость. Я сейчас э, именно на, перехожу в низшей формы Вот. Mm -hmm. э, чисто экономически нам выгоднее быть вместе. Нет, ну вот. Да, да, да, да, да. Беларусь страдает от, от, от недостатка ресурсов. Я даже просто знаю. Ну, конкретно, у нас там фуражное зерно в Орловской области, там регулярно закупают сою и так далее. То есть вам даже сельковский своей не хватает, понимаете? Вот. Mm -hmm. Поэтому.. Э, Пока мы не восстановимся в единое целое, вот так, вот так нас и будет тормить. Ну вот. да, и да, и, и, да и я еще хотел бы тоже тут такой пример привести. Вот по да. Украине. Сейчас МВФ выкатил там, и поднятие пенсионного возраста, и значит там поднятие тарифов, вот какая-то там медиа медиалосиха. А, там широко известно в, в узких там украинских кругах берет интервью Белковского у Станислава. И он говорит: да, нет, это все нормально, а как вы думали, а как вы хотели. Нет, это все нормально, на голубом глазу. Он mm -hmm. чешит, что, что это все нормально. Yeah, вот. Yeah, yeah. вот, Стас, ну вали на Украину. Там, наверное, как бы и, и, и будешь все это дело разъяснять 24 часа в сутки. Вот что это нормально. Это не нормально. Нормально, нормально. То есть... То есть э... Ну да, да, это понятно. А вот, Роман, как раз к этому вопросу, ну как немножечко такой плавно, в принципе, практически вот следующий такой. Ну, у нас же, кстати, тоже в Беларуси у нас есть Новолуком или такой город, но ну, это в Витебской, Витебской области. Там же огромнейшая электростанция, огромнейшая. Она даже в советское время в Прибалтику электричество подавала. Потом ее перекрыли, все, срезали, урезали, все, казалось бы. Атомная. Да, не-не-не, э, не атомная, э, нет, еще атомных не было, ну, по крайней мере, в Беларуси не было, это только что, ше... вот, но то, что она, городок небольшой, там население совсем такое, ну, я не знаю, там, может, каких-то может, каких там сто тысяч, там. ну, образно говоря, плюс-минус там, то есть, ну, но там именно город был построен, он mm -hmm. молодой город, он, он был ду именно построен. Типа. Да, да, да, под вот это, да, построенная огромнейшая станция, электростанция огромная. Нам <смех> заезжает, там, заезжай, там <смех> просто вот, знаете, вот такие вот стены этих вот вышек стоит, там все, вот пилишь там километр, наверное, больше там. Вот, ну, вот уничтожена ж была. Но ну. просто э, вот, э, как бы, следующий такой вопросик, вот, ну, опять-таки, вот, получается, в 91-м году-то Союз развалился, и как бы, вроде бы, ну, понятно, что все идет с понижением, ну, ухудшением, там, все понятно. Но именно почему-то с 2014 -го года... А, пошло, пошла, пошла волна такая как, как усиление такая вот она пошла вот именно вот, по, по, по, ну, вот э, почему-то по кошельку простого народа почему-то стали вроде бы как люди плохо жили но как-то жили как-то вроде бы приспособились ну ну понятно что конечная цель была здесь совсем другая не то чтобы люди тут жили хорошо и как-то это понятно вот просто еще один момент есть я просто слышал как-то дмитрий таран рассказывал что когда советский союз ну как бы капитулировал но ну, в кавычках капитулировал ну, да, его... да. да вот. а по-настоящему да. ну ну я имею в виду, что он не сам ну да ну как бы помогли ему вот и что был прописан на 25 лет как бы договор что от 25 лет, а потом якобы, ну, я так понимаю, что дальше ему разрешают восстанавливаться, ну, и жить. Ничего в не знаю. У меня, у меня фактуры нет. Это, это вопрос Неслушный, к Дмитрий. Да? Я уважительно отношусь. Я в Крыму, когда, вот, бывает, я всегда передачу смотрю, там, на крыльском телевидении. Ну, знаете, его. Ну, ничего не могу тут не подтвердить, я... не провернуть. Сомневаюсь. Да? Да? Ну, ну, надо. Считаю, нет, я просто знал, да, что там, да. Там просто смысл какой был, что и 25 лет истекало в 16 году. Вот, но началось все с 14-го, то есть как будто заранее, вот, понимаете, создать людям еще больше проблем, чтобы люди про это забыли просто. Вот как-то так вот, что там, похоже на Ну, смотрите, Дмитрий, ну, сложно mm. здесь ну, это, ну, ну, это, да. это подтвердить, да, ложная цель, не будем ввести вот, mm -hmm. на эту историю, к Тарану мы относимся с полным почтением. Я, кстати, хотел сказать, вот вы говорите там про какой-то город э -э, энергетический в Минске, а Ингалинская, Ингалинская атомная электростанция в Прибалтике. Э -э, по требованию Евросоюза ее э -э, значит, отключили угу. в свое время, и, и э -э, Прибалтика стала импортером электроэнергии. Хотя у них да? инфраструктура нами была построена. Для да. того, чтобы они не нуждались э, в электроэнергии. Все, и, и, и, и сейчас они закупают в Беларуси электроэнергию. А, в вот, Да, Да, Знаешь, да, да. энергия Прибал, энергодефицитная. Поэтому mm. э, вот, вот от этих всех э, стрессовых историй ну, страдают люди. Вы сами прекрасно mm. знаете, там, Прибалтики, от Прибалтики осталось там 60% в лучшем случае. Все поразбежались. Mm. Э, то, заняты, там, mm. их, их, значит, там какая-то европейская жизнь, но в крайней степени виртуальна. Демографически да. их нет уже, все, их нет. Знаете, вот действительно другой раз вот смотришь вот есть такие да передачи, да-да, вот есть такие передачи, вот каналы такие, может слышали, суть вещей там, э, это как его непривзятые мнение, всякие такие, ну. На, кажется, на первый взгляд, вроде бы такие патриотические. И вот они все время рассказывают про эту же Прибалтику, про Украину. И такое ощущение, знаете, вот такие вот все говорят, так, ну, прибалты же хотели, ну, украинцы же хотели. Вот. Ну, что значит украинцы прибалты? Что значит? Это подразумевается да. простой народ. Ну, как-то что значит Не, ну, простой народ? Прибалты хотел? хотели. Прибалты хотели, теперь вот они а, за mm -hmm. то, что хотели, они а, получают, значит, а, в чистом виде, что? Молодежь разъехалась дети, там mm -hmm. которые с бабушками, с дедушками брошены э, там, на 60% такие, ну не знаю, там как минимум на половине, на легких наркотиках э, mm -hmm. сидят. Ну, там за ними смотреть некому. Э, mm -hmm. их, их мамы э, вштыривают в Лондоне там прачками, прислать mm -hmm. деньги ну, там, на, это самое, на минимальные нужды. Ну, все, они, они, их нет. Их нет, все. То есть, это пример для России, как нельзя себя да. вести, как себя нельзя вести. Ну в любом случае простые люди, конечно, они просто страдают, конечно, они рады, как и украинцы, они тоже рады, и грузины те же, они все, и белорусы, они все рады. Просто состав, поставлена так система, что человек просто мнение, простого человека оно вообще нигде не не нет, просто нет, просто... нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Еще раз нет. Простые да? люди сами всю эту реальность сформируют они э, там, где не надо, выйдут, а там, где надо, не выйдут на какой-то сходняк. Вот. То есть э, отдадут инициативу какую-то э, той стороне, которая их нагнет в итоге. Поэтому снимать да. ответственность людей ни в коем случае нельзя. Ну, даже, нельзя. Да, даже за глупость они должны быть ответственны. И вот еще раз я э, хочу подчеркнуть mm -hmm. то, что сейчас на Украине. Они все ахуют, охуют. И, условно, Санислав Белковский успокоил, да нет, да нет, все нормально, вот как у Карцева, у Романа, сейчас нет, сейчас нет, там есть такой у него, mm -hmm. э -э значит, там, этюд юмористический, а, а потом будет хорошо, да не будет уже у них хорошо, пока, пока они вот эти вот шоры евроинтеграционные э -э с глаз не снимут. Эти еврокомиссары или как их там не уйдут? Но ну все, ну, МВ, МВ, и... МВФ выкатил. Вот, да. и там по самой не балуйся и пенсионную ну, реформу да. и поднятие тарифов по полной программе и Зеленский отчитывается, что я еще больше подниму тарифы там уже эту информацию сливают есть, ну, конечно С сверху команда поступает как, и вообще... как в анекдоте про немецких солдат а что ты, Вовочка, делал а, во время войны а я служил в армии, и что тебе говорили солдаты а я им снаряда подавал а, а что они мне говорили, гуд, гуд, Вальдемар это вот про Зеленского да, да, да, да, да. Ну тогда он же не суверенный. Там это же как он, он как был актером, он так актером и остался. Ничего гуд, там... гуд, Вальдемар. Вольдемар. Да. да, Вальдемар. Ага, ясненько, ясненько. Ну, ладно, будем, будем э, дальше смотреть, как развиваются события, да, когда-то да, все равно да. должно. Пусть гиброинтегрируется. Да, да, да, да, да. Так они же вот видите, теперь хотят, и Беларусь потихонечку. Она уже видно, она же чувствуется. Ну, это под, просто под... Дмитрий, предлагай сразу вот к нашим Палестинам перейти. Угу. А, к нашему этому вопросу, да? Ага, ну, да. хорошо, вот вопросик, значит, по поводу, значит, есть программа о восстановлении экономики после кризиса, вот, как вот вы вот этот вопросик, так сказать, прокомментируете, вот, ну, ваше вот мнение, потому что кризис шагает с очень быстрой скоростью и просто, ну, чем дальше, чем становится больше невыносимый, ну, невыносимый. Смотрите, э, комментарии у меня будет очень короткие. Э, ни о чем. Вся эта программа, я ее посмотрел. Значит, ее опять запустили на доработку. Никаких там реальных денег на стимулирование нет. И, значит, первое, с чего правительство должно было начать, с постановки вопроса, опять-таки, о Центральном банке. Они должны были сказать, Мишустин, или там кто, кто отвечает там за финансово-экономический блок, мы не в состоянии за, перезапустить экономику, по, по, пока мы критически не понизим ставки и не создадим новых механизмов финансирования бюджета, как это делают американцы. Вот. Нет, Поэтому нет. ничего, это все там эти 5-7 миллиардов на восстановление, это, это виртуальные вещи. Это это что, предмет... люди, да? Людям, ничего, там, людям ну вот, э, отдать должное, пока Белоусов был, э, на месте примера, вот э, пришли деньги детям там по 10 тысяч, там, э, до, до 16 лет детям. И то, и то уже, слава богу, то есть это какая-то поддержка. Э, кроме этого, я так понимаю, больше ничего не будет вот такого предметного, адресного э, пострадавшим людям поэтому э, а, нет а что мы а что мы ждем что мы тут как-то свернули э, конституцию или что ничего не произошло ничего не произошло и не могу ничего произойти вот, поэтому, есть... поэтому поэтому смотрите нет никакой программы восстановления Его ну нет. такой, и, да, чудо, такой... Я, и я уже я уже по, по всем признакам вижу что никакого чуда не будет они сейчас ее работаютают это будет пустышка ну, единственное. Смотрите, я даже не говорю уже о тех ресурсах, которые есть в бюджете на данный момент. Никто их тратить там не будет по-серьезному, будут все там бояться. Нет постановки вопроса о Центральном банке. Мишустин ни разу не сказал, что надо снижать ставку. И плевать, что там это не его компетенция. Трамп, глава исполнительной власти, условно. И он постоянно Паула пинает. Чувак, снижай ставку, снижай ставку. Вот он сколько находится на посту, он все время об этом говорит. Никто не посмел uh, сказать о том, что, ребят, с такой ставкой мы не перезапустим экономику. Никаких шансов нет. Ноль. Ну да, да, да. ну про это же как бы и Валерий Катасонов говорил постоянно, и этот... Uh... Валентин, Валентин, uh -huh. вал Валентин. Да, да. Ну, да, да, да. Да, да. Да. и еще там, мой забыл как-то его, но... Ну, то есть, постоянно твердят, да, что ставка, ставка, ставка, потом э, опираются на то, что, ну, мы не суверенны, значит, мы не можем сделать, потому что команда свыше, и нам приходится да, выполнять. Да, да, да, да, да, абсолютно точно, абсолютно. Ну, ну, да, да, да, да, да, поэтому как бы... Угу. А, Давайте вот... сейчас, да, вот сейчас мне предложение планы перейти все-таки к итогам, вернее, не к итогам, а к, ре к, ре к референдуму, и какие у нас сейчас есть э там шероховатости, платошки, ну, да. А, а тот, да, вот, да. да, Платошкина, вот, которого тут как бы, как бы посадили, но ну, под домашний арест. вот И вот Валерий Соловей, такой тоже вот товарищ, попал в поле, в поле зрения, как бы угу, от, угу. Вот, ну, ну, не, вот, не могли бы да, пойти по да, стороной. Да, угу. смотрите, смотрите, ну вот тут же там Платошкин. Медиа-медиа mm -hmm. Медиагопник э, с подвешенным языком, с историческим образованием, все он хорошо чесал, там э, какую-то пасту mm -hmm. вокруг себя собрал. Э, временно его упаковали, отстранили, правильно, потому что, конечно, он мог бы и делов наделать, но э, сейчас в такой интеллектуальной элиты нашей есть такой медиа-провокатор Валерий Соловей. Э, mm -hmm. Причем человек, человек не стесняется, Uh, и говорит о том, что он преподавал uh, информационные провокации там прям как, как, как предмет. Как предмет uh, в ВУЗе или там, на каких-то курсах. То есть uh, он говорит, да, я специалист в медиапровокациях. И значит, он uh, чешет там на нескольких ресурсах, там некий ресурс, глав темы народ тоже очень, очень много, там у них собрано uh, там, его личный блог, Валерий Соловья. Ну, он совершенно отвратителен. То есть, во-первых, он там э, э, касается темы там, здоровья президента. Ну, то есть он придумывает, явно придумывает какие-то вещи. То есть это там на политтехнологическом языке называется самосбывающий прогноз. Uh -huh. И, там, ухмыляясь, ухмыляясь там, э, говорит, что все, вот я знаю, что все там уже в 2022 году там Путина не будет. И это постоянно подчеркивается такой отвратительной ухмылкой. Uh -huh. вот, э, ну это все такая технология это эта технология ни черта он и не знает и знать не может вот он лысый придурок вот но ведет он профессионально просмотров очень много значит особенно на глав теме у него поэтому вот я хотел бы обратиться там кто там краем конечно у нас там просмотров просмотров немного Убедительная mm -hmm. просьба. Но ну, относитесь каким-то там фильтрам, я не знаю, там и с мелким, и с крупным. Ну уж не ведитесь там на такого идиота. Причем человек совершеннейший там видно, ну кто чувствует, ну мизантроп вообще. Он говорит, что вот, я там желаю, чтобы там, вот вы там жили хорошо. И, mm -hmm. и в то же время говорит: ах, эти прекрасные люди! Значит, Татьяна Фельгенгауэр «Эхо Москвы», «Азар» новая газета. И вот это опять вся эта эховская блевотина из него полезла. Понимаете, в чем дело? Вот. То есть, вот, это не новое лицо. Это перелицованный Венедиктов. Не знаю, кем кто его там перелицовывал. Вот. Но это перелицованный «Эхо Москвы» уже такой на новую потребу толпы вот И еще раз хочу сказать, люди, которые там подписываются, смотрят, ну, я надеюсь, ну, вы там все критически смотрите, и, и действительно, вот все-таки по тому же платошке, ну там не вышло 500 человек его защищать, это все-таки пустышка и фейк оказался. Да. Вот. Да. И, ну действительно, ну, словей чисто по-человечески, ну, просто отвратительно. Просто я уже вот еще перед Новым Годом его там слушал, он и на эхе там болтался, потому что я так скажу. А и а вражеские станции надо слушать, <Связываем> надо да, чтобы слушать. знать, и их надо слушать особенно внимательно. То есть э вот спекуляции на теме там здоровья президента, ну ну ну ну ну ну и это все такое, такое отвратительной ухмылкой. То есть я считаю, что он должен быть следующим после Платошкина. Просто, <Связываем> вот, да, просто, ну не надо там переходить за какие. Но ну, если ты считаешься там крутым политехнологом но ну, надо изящно делать, изящно <Связываем> делать. Ну чё? ну он черт. Честно, да, да, да. Такое О, ощущение, что уже наглую, уже знаете, уже по я, фразу. Уже... Я вот вам, я вам честно скажу, я еще когда mm -hmm. вот, э, так активно передвигался, летал, э, mm -hmm. я там и 3-4 раза там, и больше там мог э, там, через Москву, через аэропорты э, там летать. Ну и, mm -hmm. ну, и в Москве там часто бываю, и ну, постоянно вижу какие-то там медийные персоны. Ну, постоянно. Вот, и я как бы, ну, просто по, по, по вероятности четко понимал, если я увижу, я ему там двойку за сандолю в голову. То есть вот без всяких сомнений. Ну без да, всяких да. сомнений, но просто, ну, просто. Тут уже, да, сейчас мы уже перейдем там на такие, на тяжелые выражения. Поэтому, поэтому убедительная просьба. Ну, это, это черт и манипулятор. Да, да, да, да. да. Такое ощущение, знаю. Знаете как будто бы уже вот, ну, американцы, ну, вот, своими, своими этими технологиями уже которые, ну, постоянно вот, э, внедряя, вот, э, ну, чтобы как-то вот завести людей уже в открытую наглую. Такое ощущение, знаете, вот, э, допустим, я этого Валерия ну как-то я его слышал про него, но может быть просто образно говоря, там, того же Платошкина посадили, его следующего вытолкнули, давай ты теперь бишь, Ну я так уже утрирую, но я образно говоря так. Вот. Где-то он там, знаете, может быть, мелко... Слушайте, плавает. Э, слушайте он, он революцию раскачивает похлеще Платошкина. А, да, обязательно, обязательно посмотрите. И именно он постоянно транслирует то, что у народа запрос на месть. Все должны быть отмещены. И если вы сейчас к нам не присоединитесь, мы потом с вас спросим. Вот это все да. в такой тоналинсе, уже там с угрозами все это дело происходит. То есть, ну, я и я вот сейчас, если снимут карантин, я совершенно прям конкретно говорю, левый, прямой, правый, боковой, если я где-то увижу в голову ему пролетит, это совершенно точно в его тупую лысую башку. Я такое слышал уже на Украине. Вот такое ощущение, фраза, как будто одна и та же, просто э, из разных котегорий, как говорится, вылетает. На Украине тоже там еще украинцы эти будут нас спросить, да. там даже... да, тоже да, как... да либералы там кричали, э, э, но вот, поэтому похоже поэтому, тоже. Поэтому, поэтому он должен быть следующим за Платошкиным, просто в жесткой форме, просто Место. в жесткой. Вот, вот, вот это такой, э, это, ну, Платошкин он быдлан, э, этот работает такой на псевдоинтеллектуальную часть, вот, ну, угу. вот, вот, вот, я обращаюсь к псевдоинтеллектуальным, молодняк явно соловья не смотрят, ну, вот люди там, кто ищущие там за 30 за 40 там там 50 плюс Ну, да, ну включите мозг пожалуйста включите свой мозг пожалуйста. Да. Более, сейчас как-то это уже даже немножечко мне кажется тяжелее вот я общаюсь тоже вот даже в своем городе вот с людьми людям рассказываешь люди тебя слушают вот какие-то вещи говоришь про какой-то суверенитет не про какой-то а про суверенитетом про то что мы колония то что там нас люди вообще далеки они вообще не понимают такое ощущение тебя на тебя смотрят что ты как будто какую-то ересь несешь не понимаю вообще отвердят одно что лукашенко и все и все и лукашенко надоело нам за 27 лет и все, ой и вся всего и фраза. больше ничего не но смотри да. если бы если бы у вас был человек который сказал бы я хочу там прийти к власти стать президентом и тут же подниться с россией вот мы с вами поговорили у вас говорить не с кем. Да, а, да. Ну, И и Лукашенко, Майхата с Краюшенко, вот и да. все остальные да. еще хлещи То есть Лукашенко еще там а, худшее из из зол, вернее, ну, там, не... ну да, да, не самое, как бы, еще, да. я я, я думаю, по его психотипу, все равно ему там в определенный момент где-нибудь там в Адлере или, или в Сочи, там, Владимир Владимирович, хвоста прижмет и дожмет по всем вопросам интеграционным. Ну ему... да. Единственное, вот было, я говорю, один Андрей Иванов, который действительно выступил, поступили, да, да, да. Да, да, в... да, вы да? да, круг, там, да. да. Вот действительно, он сразу программу, он сразу, то и про объединение с Россией, про интеграцию. Это говорит, да, без... да, еще, и, и улетел. Да, да, и все, все. его сразу тут же раз, и все убрали, как понятно, ну, как... Поэтому, поэтому это все у вас тарака не бега. Вообще, выкиньте эту повестку, даже не смотрите, что там какие-то выборы, все это тусто. Да, по-другому да, решать. Все вопросы да, будем решать по-другому. Да, я знаю, что, да, будет по -другому. Решится когда-то, он решится, однозначно решится, и я так думаю, что он решится очень так вот резко как-то вот, вот, резко раз, и, и все. И вот уже, уже все. Да, да. А, Роман, а скажите вот такой вопрос вот по поводу нода. Вот вообще, ну, допустим, я просто как вот э, тоже наблюдаю, смотрю, вот и Евгения Федоров вот так прям мне. Вот кажется вам, что нод, он уже как бы набирает такую силу, как бы, и причем так скорость уже достаточно увеличивается, вот, э, что многие вопросы даже вот, уже Владимир Владимирович уже как бы так, как я вот в прошлый раз говорил, что уже как-то в приказных формах так это уже выдает. Раньше как-то так, знаете, так, ну, шуточку где-то что-то спокойненько сколько раз говорили. Господи, ну, Владимир Владимирович был бы немножко по сурове, как говорится, может быть, что-то протолкнулось. Понятно, он бывший КГБшник, он знает, как себя вести, это все понятно. Но вот просто что вот поставлены сейчас и определенные даты, День Победы, 24 июня, и плебестит 1 июля, вот, то есть, как бы, и говорят, что вроде как. С Дня Победы неделя будет на плебисцит. Ну, то бишь уже после 24, уже до 1, уже э, неделю отдают на то, чтобы люди уже потихонечку начинали голосовать. Вот. Ну, вот как вы думаете, вот набирает силу? Мне кажется, что есть что-то такое, что вот, ну, может быть, это мне так хочется видеть, я не знаю. Потому Смотри, что я в этом... Мы, ага. мы должны констатировать что НОТ набирал очень сильно до где-то 2015 года. Крым, это прям был пик. Потом, э, после крымских событий, прям этот пик держался где-то, наверное, года, года полтора. Потом пошел mm -hmm. спад. Динамика спала. Э, мы проиграли там дальнейшую экспансию э, Донецк, ну, Проект mm -hmm. Новороссия. Он, надо сказать, ну просто там э, mm -hmm. вот эта Новороссия mm -hmm. предала. Она предала. То есть там не было подъема, как в Крыму. Не было. Не было. Украина mm -hmm. нас предала. Вот это. Причем именно конкретно а, там. Ну, верхушку да, краю, вверх, так да, да, и люди, нет, люди, люди, люди, люди. Mm -hmm. И те же жители и Донецкой, и Днепропетровской области, то есть и Херсонской, и, и так далее. И Запорожской. То есть, все равно большинства там не было. Мало было. То есть, мы, про, мы, мы проиграли. Мы проиграли, это надо констатировать. Все, пошел нас под будем заходить вторыми заходами. Они должны нажраться. Вот этого вот это евроинтеграция mm -hmm. и, и и и и вот сейчас и опять mm -hmm. то что мы выше э, с вами обсуждали по э, меморандуму мвф и по тарифам в том числе пусть большой ложкой mm -hmm. все это там схавают но ну, ну, дело в том что и у нас тоже это уже подходит вот где-то где-то ну, а, с... конечно а, всем, но... всем всем приятного аппетита да, да, да, да, да, да. ну ничего не сделаешь, как бы да, ну понятно, ну Евгений Федоров Федорович так и говорит, что выдают, американцы выдают определенные указы, приказы, и мы где-то пытаемся что-то там, ну как бы смягчить, может быть, для людей, чтобы не так это, потому что это будет, ну, больно и резко, как. Бы. им понятно, что им все равно, цель стоит уничтожить, это все понятно. Ну теперь мусолит это полностью в интернете этими чипизации, чипизация это все люди уже это не только на всякую ерунду да. Да, забейте да, да. Это, а вы знаете, ну да да да это чтоб людей устрашить я просто понимаете вот допустим мы это с вами понимаем как говорится да вот не ведемся а вот, вот я смотрю допустим на uh, своих родителей вот они чуть чуть друго, uh, ну, другой возрастной категории и немножко вот они же верят, вы понимаете, искренне верят, им что-то пытаешься говорить, они не служат, нет, вот мы там, это же вот какие-то предсказания были еще там с далеких времен. Не, говорю, не теряйте, вы вот не теряйте yeah. время. У меня предложение mm. еще на актуальный в... вопрос обсудить по голосованию. Mm. Вот Еще раз я вот хочу там поднять основной тезис, почему надо проголосовать. Пойду Первый за, да? за изменения ну, да, да, да, да, да. Так, да. Я там и всем друзьям говорю, и, э, и, ну, и знакомым родственникам, и в эфир все это дело, не стесняюсь угу. говорю. Главный момент десакрализации той конституции, которая была э, принята в девяносто третьем году. Просто посмотрите, как визжат там те же эховцы, те же либералы. Это основ основа основ и так далее. То есть все, значит попали в точку. Все, вот там уже mm. надо этот кол прокручивать. Поэтому yeah. э, они, они от, при отличнейшим образом там спалились. И вот yeah. эта вся история там с э, Азар, Фельденгауэр, там э, вот про то, что там Платошкин э, говорит, еще там какой-то ведущий Плющев, Плющев тоже. Mm -hmm. ну, э, это, это, это, это, это героические люди, это героические mm -hmm. люди. Но это, но это смешно, они же все, это, это уже задержанные лошади. Да, да, да, да. Заезжие ложки, я... но просто они прекрасно проявили эту историю. Они цепляются за эту за колониальную конституцию. Там ничего нет, за что цепляться. Ее там надо еще править и не один раз. Поэтому сейчас да. э, к этой горе нужно подходить и долбить ее там хоть каким-то клаком. И нужно там приличный кусок сейчас отколоть. И опять-таки то, что там э, продлился там президентский срок. Ну, это там 100 миллионов вариантов было у Путина остаться у власти. Никакого это значение не имеет. Это, ну, там, Госсовет и так далее, там, премьер. роли никакой не влияет. Главное сейчас это десакрализация этой колониальной конституции. И опять-таки я хочу сказать, все-таки прописана, протащена статья 75.1, на которую можно опереться, чтобы там экономику правильно поставить. Ну да, да, да, конечно, конечно. То да. Есть для, О... начала, для начала достаточно. То есть, в рамках какого-то там законотворческого процесса я уже понимаю, что делать. Mm -hmm. Если будет принята действующая конституция, мы сейчас мы перезапустим свой закон. С уже там на статью 751. И там уже же mm -hmm. не отвертится. Ну, а куда она денется уже? Но. Правильно, как говорится, что всякими, если. С всякими глупыми отписками, что там вот у нас есть это, а тут вот этого нет. Все, будет 75-1, никуда не денется, и наш закон будет принят. Да, да, да. Как э, кто-то, не помню, говорил, что если. 6 федеральный. Нужна да. редакция. Да, да, да, это правда. Вот, виду, ли... вот еще раз я хочу подчеркнуть, это ключевой закон. Это как Акт АФРС. Да. резервной системе. И мы его будем там долбить до упора. Да, да, да, это, конечно, да. Там. И оно же сразу видно, что если э, что-то делают, э, как говорится, ну, уже э, нод там, или вообще какие-то, ну, э, ну, люди, ну, именно нодовские, то есть и либералы э, начинают верещать, значит, все делается правильно. Все и делается еще правильно. хочу, и еще хочу подчеркнуть: ни одна вот эта, вот, э, вот испающие своры, Угу. Кто против э, Конституции? Никто не говорит о Центральном банке. Никто. никто. Угу. А о цели Центрального банка говорит никто. Тема запретная. Значит, э, все пусть идут лесом. Да, да, да. да, Я еще помню в свое время Платошкин так рудского э, там, как говорится, ну Платошкин, говоря про... Просто... Платошкин имел. всегда хвалил Набиулина. Всегда хвалил Набиулина. Да, да, пусть, да. пусть посидит, подумает дома. Дома, да, гуманно, да, да. очень гуманно. Мы так все, все, все сидим дома. Да, а Да, я не считаю, что, там, что его сильно наказали. Да, да, да. Законы именно были созданы так, чтобы действительно вот таких врагов, прямых врагов, нельзя было ничем наказать. То есть, как бы, домашний арест – это максимум для него наказание. Ну, это какой-то арест. Да это, это... это сейчас в рамках всей этой ковидной истории, это еще, может быть, наоборот для него спасение посидеть дома. Может быть а его, давайте... и... его еще и берегут? Ну да, да, это точно. Ну вот. Ну, я не знаю, так, в принципе, вроде бы, как пробежались по снаружи. Да, да, пробежались, да. Я считаю, что не стоит контентом перегружать наших радиозрителей. Mm -hmm. Чтобы, как говорится, лучше мы, да, мы, как говорится, да, определенно да. другого раза. И вам, и нам будет да, проще, да, как да. говорится, вот. Хорошо. Обратите, обратите, обратите внимание на соловья. Его надо высечь, да. как. Да, да, да, я соловья, себе. Вот помести... как сидрову козу, да. А, их там еще, я думаю, там пошуровать, как хорошенечко, там Не, такие, нет, как соловь... он, он, он, он, он, он, он, Он очень эффективен, он профессиональный провокатор. Даже, даже ну, если его сравнить с Навальным, Навальный рядом не стоял, да? Нав... <с Нав... <с Нав... Навальный Навальный под по сравнению с ним. Ясно, ясно. Это точно. Ясненько, Роман. Ну, в принципе, что? Мы уже практически почти 40 минут говорим. Тогда да, ну, что? Мы уже подведем да. Да, к концу нашей беседы. Вот. Э, спасибо вам, э, Роман, за именно, взаимно. Вопрос. Да. да. да. Вот. Ну, ну у нас в эфире да. был да. Роман да. писал. Да, ну. Спасибо, спасибо. Все, все, всего хорошего. Новых... Спасибо. Да. Счастливый, всего доброго. Да-да-да. до свидания. До свидания. Всего доброго.